Всем приветик. Совет от осознанности. Расклад плюс. Мини. Второй пассанс. Понимать осознавать самих себя и окружающий мир. Видеть ясно, говорить ясно, понимать ясно. Делать, чтобы было ясно другим. Осознавать. Так. Совет от осознанности. Так, у меня... них. А. Полуперевернутый, наверное, оказаться. Осознанность дает вам благополучие самими собой. Возможно, вы раньше себя не любили, не ценили, не уважали. Осознанность хочет, чтобы вы услышали, дает вам совет, чтобы вы научились понимать себя, уважать себя, ценить себя. И будет у вас умеренность в душе, в радости. Кто-то начнет осознавать себя в духовном плане. Кто-то начнет осознавать себя в своих желаниях. И пытаться именно свои желания пре... не то, что преодолеть, а не пойти на поводу своих желаний, а именно их ну не смирить, а сказать своим желаниям нет сейчас. Возможно, через какое-то время или же в неделю. Разрешать себе именно, вот вы захотели там что-либо приготовить и покушать, захотели какой-то фильм посмотреть, захотели прогуляться на природе. Также вы будете по справедливости поступать, понимать самих себя. Быть не только самим себе важными но и понимать кто находится рядом с вами на вашем жизни на пути и что неудача она чередуется с удачей это тоже надо понимать и у вас есть силы справиться со всеми трудностями также начать понимать себя не то что искать а именно увидеть мир в себе кто-то будет чему-то учиться возможно кто-то в любви найдет свой мир и поймет кто-то в науках в своем таланте кто-то прошлому скажет что прошлое прошло а настоящий а настоящий <coughs> а настоящие а настоящие сейчас все дела которые у вас были вы обязательно их все решите по справедливости вы будете создавать свои новые дела свои новые интересы и будете сами решать как выступать, что делать. Так. Изучать. Кто-то благодаря книгам найдет свой мир. Мир своей души. Кто-то мир в своей жизни наведет порядок. У кого-то силы хватит решить все свои проблемы, все свои вопросы, неудачи решить. Также верить, надеяться, что... Весь ваш опыт, который имеется, он именно предназначен для вас. Чтобы вы решали, принимали решение только вы сами. Не кто-то за вас, а именно вы. Возможно, вы не знаете, какое решение принять, как поступить. Кто-то не знает, чего хотите. Прежде чем решить любой вопрос, вам надо сначала увидеть происходящее, понять ясность происходящего, осознать ясность происходящего, то, что вы увидели. Потом уже искать. Сознание, что происходит вокруг, яс... вокруг вас. Искать ясность, как именно правильно и справедливо можно решить данный вопрос или данную проблему. И как правильно это сделать, как правильно поступить, как и правильно сделать действие. Справедливо именно. Со всех сторон посмотреть, как можно так или так или так. все обдумать. Потом уже только принимать решение. Со всеми своими решениями вы обязательно справитесь. Всем пока.